привет дорогие мои подписчики накануне 8 марта я хочу вам предложить необычный вкусный простой недорогой салат для салата нам необходимы будут свежий огурец отварное куриное филе обжаренные шампиньоны на подсолнечном масле я добавила сюда лук обжаренный поперчила и присолила заправлять мы будем салат майонезом и горчицей в зернах. Итак, поехали собирать салат. салатик готовый называется он лесовичок всем приятного аппетита и всех женщин с 8 марта